Действительно, мы проснулись в стране, которую захватили фашисты. И я понимаю людей, которые могут не любить Путина, но потому что человеку власти 20 лет, куча событий произошла, снизился уровень жизни, подняли пенсионный возраст. Страна меняется, появляются откровенные параллели там, с Третьим рейхом, там, с фашистской Германией и так далее. А господину Ройзману я хочу еще сказать, что если бы у власти в России были фашисты, то он бы в лучшем случае сидел сейчас в концлагере, а не в трехэтажном доме общей площадью 600 квадратных метров. На одном этаже у этого оппозиционера частная библиотека, на другом частный музей. А на третьем живет сам скромный борец за свободу и справедливость. Эта библиотека находится внутри квартиры. Я так понимаю, это ваша квартира? Да, да. Она, она огромная. С каких пор она у вас есть? Она строилась достаточно долго, и она у меня была построена году к 2007, а переехал я сюда, наверное, году в 2009. Но вот эта часть, она строилась уже потом под библиотеку. Вообще здесь не предполагалось никакой квартиры. Здесь готовился трехэтажный музей. И предполагалось, что это будет музей художников Екатеринбурга. Потому что музей Невьянской иконы это был первый частный музей иконы mm -hmm. в России. Он находился здесь метрах в пятистах отсюда. И я вот это вот все строил под музей художников Екатеринбурга. Но потом бахнул кризис. И с деньгами стало совсем не так. И вот стоит три этажа пустые. Мне Юля говорит: слышишь, ну давай уже тогда сделаем здесь квартиру и переедем в центр, а под музей два этажа. И у нас осталось под музеем два этажа. Первый этаж что музей. Миша Брусиловска, второй этаж – это музей Невьянской иконы. Там есть еще одна библиотека mm -hmm. специализированная. А вот здесь получается метров 200, да, в, ну, в квартире? Квартира, квартира 200 метров. Mm -hmm. Квартира 200 метров, из mm -hmm. них вот порядка 70 метров – это библиотека. А метраж вот так, здесь 200, внизу 200, а, еще 200. А, а, ну, можно посчитать так, да. 600 на... Да, да. Но согласитесь, а куда еще лишние деньги девать, если не в картинки и прочие иконки вкладываться? В демократическом Израиле Евгений Вадимович Таких домов даже у премьер-министров не бывает, а не то, что у борцов за права человека. Наши люди в булочную на такси не ездят. Угу, угу. Честно говоря, я иногда хренею с этой российской оппозицией. Да вы должны там перед Путиным на коленках ползать и пяткой ему целовать за то, что он вас всех от простого народа защищает. Я хочу сказать, в Киеве и в Украине фашистов нет. Не слушайте пропаганду. Там живут совершенно нормальные, адекватные люди. Это наши братья и наши соседи. И здесь я с Евгением, пожалуй, соглашусь. Ежу понятно, что и на Украине абсолютное большинство народа – вполне адекватные люди. А вот насчет адекватности некоторых представителей российской оппозиции, у меня возникают смутные сомнения.